Данный объект был смонтирован двумя специалистами в течение 48 часов на фундамент, плюс еще ушло, наверное, на часов шесть. Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за беседу. Релиз свежих новостей Вы сможете получать через нашу группу ВКонтакте или еженедельно просматривая их на сайте Home. Анна Рубус Хоум.